Здравствуйте, я администратор сети «Автомоек» самообслуживания компании «Куга». Сегодня я вам хочу рассказать про функционал нашего оборудования и как им пользоваться. Начнем с, с воды. Вода предназначена для того, чтобы первоначально сбить с машины всю грязь. То есть вы нажимаете кнопку «Воды», берете пистолет, где написано «Вода», и смываете всю грязь с машины. Потом нажимаете на паузу. После нажимаете на пену и наносите пену на автомобиль. Нажимаете кнопку паузы, ждете примерно 2-3 минуты, пока пена стечет. После этого вы нажимаете функцию воды, тщательно смываете всю пену с автомобиля. После этого, по вашему желанию, вы можете покрыть ее воском. Воск представляет из себя невидимую пленку на автомобиле, которая позволяет машине быстрее высохнуть и стечь лишней воды. Воск желательно после смыть осмосом. Осмос – это дистиллированная вода, которая больше себя не стреляет ни разводов, ни пятен от воды. Также хочу еще добавить, что во время нанесения пены вы можете также растереть пену щеткой. Это функция щетки с пеной. Что она себе представляет? Вы берете пистолет с щеткой, из него льется пена, и вы просто растираете машину щеткой. Это делает машину более чистой. То есть, если у вас машина не сильно грязная, то там, по вашему желанию. Если грязная, то желательно будет протереть ее щеткой с пеной. Способы оплаты в нашем терминале. Оплачивать можно с помощью налички то есть купюры либо монеты. Можно оплачивать с помощью банковской карты и карты лояльности компании Куга. Что из себя представляет карта лояльности компании Куга? Основная польза нашей карты заключается в том, что при ее пополнении начисляются бонусы. Самый большой и выгодный бонус начисляется при пополнении вашей карты в ночное время, а точнее с 12 ночи до 6 утра. Также после мойки вашего автомобиля, если у вас остались неизрасходованные средства, их можно вернуть на вашу карту лояльности. Причем неважно, какой был способ оплаты. Нужно всего лишь нажать кнопку паузы и положить карту к терминалу. Также на нашей майке имеются две пылесосные станции. Что в них входит? В входит пылесос, воздух и чернение резины. Воздух нужен для того, чтобы выгонять воду из труднодоступных мест в автомобиле. Функция чернения позволяет резине автомобиля стать более темной за счет нанесения тонкого слоя силикона. Еще на нашей мойке реализована функция подкачки колес. И для комфорта наших клиентов на нашей мойке оборудован рукомойник.